дорогие друзья здравствуйте с вами пугачева наталья и э, лен я не знаю у меня еще до сих пор висит э, в, в комнате музыка все сейчас вижу да все презентации у -у -у. А, значит друзья дело все в том что у нас была здесь небольшая техническая заминка и я не успела загрузить свою презентацию то меня в комнаты не хотела опознавать и вы тут следы полчаса бились чтобы меня комната признала поэтому друзья сейчас минуточку я э, вам загружу презентацию и мы с вами начнем пока да пока всех с новым годом и с, наступающим, с наступившим новым годом и с наступающим рождеством сейчас минутку мне еще потребуется две буквально минутки Напишите, как справили Новый год. Давайте по десятибалльной шкале. Насколько он у вас прошел хорошо, весело, дружно. Напишите, пожалуйста, я сейчас быстро загружу. загружу и так, может, я тут немножко растрепалась пока. В ожидании чуда, комнаты. Так, загрузить презентацию. Все, все идет по плану. Так, документы, документы. Все, сейчас мы загрузимся. И ждите чуда, чудите сами, Владимир. Как я прожила без вас недели две, наверное. Хорошо, что вы с нами. О, на десятку все на десятку встречали, молодец, да. Первый на первый раз встречал Новый год одна, это супер, десять баллов пишет вы знаете, да, иногда бывает, ну, как бы совсем одна не встречала, у нас были такие новые года, когда мы встречали только с мужем вдвоем. Я хочу сказать, что это вот действительно, когда это первый раз, это, наверное, прикольно, когда это, знаете, очень много шумных новых годов, и вдруг ты один раз встречаешь, и вы там вдвоем, это даже очень романтично, но если таких ну, вообще люди все разные. Ну я как бы понимаю, что мне вот, ну вот каждый новый год вдвоем встречать. Ну я пока не готова. Мне хочется все-таки, чтобы какое-то движение было. А, значит, написано, что презентация обрабатывается. Подождите несколько минут. А, будет ли запись? Ну вроде как, да, запись здесь в этой комнате все время идет, так что мы надеемся, что все будет. На работе весь год работать буду. Ну, нет, Инесса. Ладно, уж, чего уж не обязательно прям все так-то должно быть. Подождите, друзья, у нас еще с вами наш все-таки. Мы же с вами все волшебники, включая Владимира. Поэтому мы с вами обязательно все еще будем встречать китайский Новый год. У нас Бог богатства, у нас чаша богатства, у нас такая огромная с вами, где как выразился владимир почудить где можно так что мы еще все можем исправить и в отличие от я от я любит встречать новый год э, один новый год не ну я то тоже мне кажется, ну, от в зависимости ин и я есть, конечно, история, да, и наверное, больше все-таки домашние, но а, мне еще кажется, что от структуры самой карты все очень сильно зависит. У меня же карта холодная, я огонь, и мне этот огонь нужно поддерживать. Мне все время нужны дрова, мне все время нужны какие-то эмоции. И, как мы говорили, холодные карты, они сильно пьющие. Я по этой пути стараюсь не идти, <смех> слава богу. Слава богу. Ну, не то, чтобы я держусь как-то, и здоровье там не позволяет пить, но, а, но когда холод, холодный период, а, холодные идут месяцы, холодные годы, карта холодная, то алкоголь идет, алкоголь, ну, курить я вообще, конечно, никогда не курила, идет как согревающее, что. Так что холодные карты, да. А, ну, пить один вообще прям грустно, да. То есть вот, ну, как-то мне все время требуется какого-то этого дополнительного все время праздника и каких-то эмоций. Ну да. Слушайте, ну не знаю, там с презентацией. О, все, появилась презентация. аллилуйя все, поехали. Друзья, скажите, пожалуйста, если у нас... Ох, у нас и, в общем-то, много людей в комнате. Я так думала, что все еще, все еще так лениво ползти до компьютера. Значит, друзья, скажите, если кто-то, кто видит меня первый раз? Меня зовут Пугачева Наталья, я психолог, преподаватель астрологии Бадзи. Вы в стенах нашей виртуальной школы, собственно говоря, находитесь. Подскажите, пожалуйста, кто меня видит первый раз. Поставьте единички в чат. Uh, нет, только один бокал моего любимого сливого вина, пишет Ольга, молодец. Mm -hmm. Вам нельзя пить помалу, пишет Владимир. Ну, да. Так, добрый вечер, красный перец каянский вместо алкоголя. Не знаю, не пробовал Да не, но ну мне кажется, что шампанское бокал шампанского никому не будешь повредить. Хотя понятно, что там есть всякие заболевания, с которыми, наверное, шампанское нельзя и лучше, потому что тогдаское вино. Вот я никого не призываю пить, Боже упаси. Ну просто, ну мне кажется без шампанского Новый год э, как-то не Новый год. И развивая тему шампанским, ну, вроде как одной пить, ну не знаю, наверное, тоже можно весело, ну не знаю, ну как-то вроде хочется с кем-то. Да. Я дерево, я, но больше люблю одна. Вернее, когда одна перезагружаюсь, набираю сил. Согласна, согласна, что есть такие периоды, когда ну, нужно набрать силы, вот это тоже важный момент. Помогает, Глитвин помогает. Глитвеин помогает, да, согласна. Так, ой, ой, у нас очень много новеньких. Всем привет! Значит, сейчас, ну, для новеньких, собственно говоря, этот слайд стоит. Мы сегодня с вами будем говорить про последний месяц года свиньи. Да? То есть у нас с вами год свиньи заканчивается. Только 4 февраля. То есть мы все так дружно отпраздновали, но и все так эту крысу встречали, все так радовались, но только те люди, которые занимаются китайской метафизикой, знают, что крыса приходит. А вот вопрос: когда она приходит? Давайте тоже с вами на эту тему поговорим. Подскажите, так я еще хочу объявить: я вижу, что люди подходят, и я бы хотела объявить и сказать, что у нас. После меня будет Татьяна с прогнозом по фэн-шуй. То есть у нас обычно это в разные дни. Сегодня у нас такая с вами программа длительная. Так что, так что после меня не разбегайтесь. В 8 часов еще будет Татьяна. Да. Это, Лен, подскажи, 8 же, да, Татьяна будет? вы похудели. Ой, Ирин, ваши бы слова, да, Богу, в уши. Нет. <с> на меня так же, как и на всех остальных людей. <с> Это на многих людей сегодня в Инстаграм в прямом эфире спрашивал, говорю, друзья, ну я только зашла, там было первый 10 человек. Я говорю, кто, кто в этом году поправился, поставьте плюсики, смотрю 10 плюсиков. Вот, а в этом сейчас смотрите, у нас с вами же э, в месяц... Э, Свинят какая была? Земляная. Земля заставляет набирать, очень часто земля с водой заставляет набирать вес. И земля-то хотя бы была в земных ветвях, а теперь эта земля еще у нас и заземлилась, пришел месяц быка, огненного быка. Но тем не менее, так что с килограммами давайте осторожнее, видите, земля пришла, ой, сейчас я поставлю, а то не видно цвет. Вот земля у нас вот, вот так хотела сделать. Так что сейчас тоже спрошу, кто набрал, э, кто набрал в 2019 году лишний хотя бы килограмм, поставьте плюсики. Салаты не дадут похудеть, точно. Так. Сейчас еле сижу после фитнеса и встреч ольга вам завидую. Каждый день я думаю за хоть на тренажер заставить залезть, пока не могу заставить. Каждый день думаю завтра будет. Я я я я. О сколько плюсиков. О сколько плюсиков в Турции. Я похудела. Отлично. Не плюс, не минус вот есть я металл плюс два с половиной килограмма а наталья даже если воды вода была под контролем вес все равно пришел да. В следующем году ну в следующем году да, в следующем году уже надеемся что у нас э, год там по-другому другие энергии другие стихии складываются в следующем году будет легче похудеть так что нам сейчас еще главное самый последний месяц тоже не набрать потому что как вот я сказала то есть этот месяц сейчас нам тоже дает возможность набрать килограммы которые очень с трудом будут уходить друзья у нас с вами начинается месяц огненного быка в... 6 6 января то есть он начнется у нас завтра с вами и давайте мы немножечко сейчас про него поговорим потому что до крысы на самом деле целый месяц еще да? крыса это хорошо мы еще много чего успеем с вами сделать но <космех> дожить еще как-то до нее надо да? э -э весьма символично что год земляной свиньи то есть вот вот про ту землю про которую я заказ говорила да так сейчас я сделаю размерчик. А, заканчивается месяц месяцем несущим огонек. И пусть он очень слабенький. Почему он очень слабенький? Все, кто занимается китайской астрологией, сейчас буду немножко повторяться для кто только только пришел да то есть у нас с вами огонь кстати он будет господином дня следующего года о и даже даже видите повторяется стол да. огонь на быке в быке скажем так он умирает не очень низкая фаза ци он там пропадает, то есть огонь в лютый-лютый мороз на земле, ему не за что зацепиться, и очень такие э, такие чахлые силы у него. Но что можно сказать? Можно сказать, что все равно это огонь, все равно он мерцает. У нас с вами холодные годы начинаются. У нас ну начи, начинаются не уже давно идут, но, в общем-то, у нас с вами свинья, у нас с вами э, следующий год крысы, вода и холод, да? потом год быка. И только потом начнется потепление и э, холодный период это не значит что для всех все плохо если у вас сильно огненная карта много огня дерево там все горит для вас вода будет прекрасным вот для вас эти годы будут прекрасны но если вам нужно какое-то тепло то конечно вот для нас для холодных карт как я уже сказала такие годы они достаточно ну, депрессивный, можно так сказать. А она вообще общая тенденция, если честно сказать, холод и влага, это больше все-таки к депрессии. Поэтому любой огонь, даже чуть дохленький, чуть там мерцающий для нас, для нас уже хорошо с точки зрения Вселенной. Понятно, что мы сами должны приносить в себя этот огонек. Видите, по-разному встречали Новый год, по-разному. Каждый для себя ищет какую-то хорошую историю. Да? Кому-то нужно дома посидеть и силы накопить, кому-то нужно с друзьями встретиться, получить, ну, какое-то дополнительное да, хорошее ощущение и для того чтобы это будет поддерживать то есть каждый я думаю на уровне своей интуиции подтаскивал нужный специально для него формат того как как ему легче жить и сейчас и жить будет дальше вот так что пусть периодически этот слабенький огонек гаснет, мерцает на фоне заснеженной зимы, но огонек января это как фонарик освещающий путь к следующему году, дающий надежды на прекрасное завтра, где тепло, радостно и уютно. Чтобы месяц не принес вам огорчений и безрезультатных действий, безрезультатных действий обязательно спрашивайте себя сами себя, как сегодняшний день улучшить мой завтрашний день. Поэтому планируйте свои дела только по волшебному. Только в соответствии с приходящими энергиями дня, тогда неприятности нивелируются, а ваши успехи приумножаются. А завтрашний день станет таким, каким вы захотите его видеть. Конечно, я надеюсь, что вам очень помогут те даты, которые мы специально высчитываем и публикуем для вас во всех соцсетях, публикуем на нашем сайте в виде статьи, вот эту презентацию, которую вы сейчас видите. Итак, смотрите пожалуйста, наверняка у вас запланированы, у многих запланирован отдых, так же как у меня. Буду обязательно постить и делать э, в соцсетях и мне очень сейчас нравятся сторисы, вот очень легко и просто, чтобы не нарушать общую канву своих соцсетей, где где я даю полезные материалы, а вот сторисы они в Инстаграме они такие очень хорошо проходят, ну, день есть и проходит, так что я обещаю, что тоже со своих путешествий буду вывешивать, вывешивать обязательно сторисы обращаю ли я внимание вот вы сейчас скажете как же быть Сейчас часа посыпется очень много вопросов что многие уезжают в какую-то нехорошую дату вы знаете я конечно планирую с хорошими датами но например мы едем в италию на лыжах, и э, эта дата выбиралась в э, немною то есть это дата выбиралась я уже присоединилась к группе знакомых горнолыжников компании которые уже взяли тур и э, то есть это ну, не индивидуальная история когда ты выбираешь прям под себя все все все чтобы было хорошо вы спросите что делать у меня тоже вот 18 января мы как раз улетаем. вы спросите что же делать да? друзья э, у нас если у вас есть возможность вот посмотреть на эти даты и избежать, то мы этого избег, то мы избегаем. Если у нас нет, то у нас всегда есть с вами еще какие-то дополнительные э, механизмы конечно, ну такой наилучший, наверное, механизм от от того, чтобы поехать чтобы с тобой было все хорошо, это все-таки привлечь цемень. Если нет, то у нас с вами есть у нас с вами есть благородные, которые у нас есть с вами активация, которую можно сделать. То есть, в принципе, люди, которые которые занимаются астрологии бодзиф они все равно себе могут поселить соломку и так друзья посмотрите сейчас на свой календарь и отметьте это не значит что все числа которые вы видите они обязательно плохие 15 17 27 29 января не начинайте новых дел не выясняйте отношения поверьте до добра не доведет начатые дела не приведут к успеху а ссоры на затянутся надолго то есть, если у вас есть какой-то стартап, который вы решили обязательно начать в январе, посмотрите, чтобы он не начался в эти числа. Да? Если у вас вам нужно с кем-то выяснить отношения, но ну, не значит, что вы уже идете с кем-то ругаться. Да? Это может быть ну, просто, я не знаю, какие-то, может быть, рабочие моменты вы хотели выяснить. Но в эти числа могут быть, все эти рабочие моменты могут перерастить, перерастить перерасти в какие-то неприятности, которые вы потом не сможете, не сможете никак утрясти и, и вернуть отношения опять в нормальное русло. Поэтому вот эти дни не подходят только для этого. 6 12 18 24 и 30 января не спешите относить важные документы над подпись могут быть проволочки и не стремитесь купить на эти дни билеты если отправляетесь в путешествие транспорт может подвести и радость от предстоящей поездки будет обречена, возможны размовки ссоры и расставания расскажу что 18 попыталась сделать и были ли ну во всяком случае из-за того что я никак не смогла повлиять на дату покупки билетов я на всякий случай буду готова готова к чему к тому что нужно выехать что например э на самолет надо будет заранее если откроют э откроют э значит онлайн регистрацию обязательно регистрируйтесь за э в первых в первых рядах Слушайте, вот с этой с этой историей сталкиваюсь уже второй раз. Летом сама не попала на сочинский самолет, и в этот раз, господи, в Италию летали. Опять та же самая история была. То есть девушка одна говорит, у меня, говорит, мы, говорит, с друзьями, причем тоже из Италии мы летели. Она говорит, мы с друзьями. И они говорят, им не пришел регистрационный талон. Я говорю, и они говорит, их на самолет не посадили. Я говорю, нет, это не потому, что им талон не пришел. Я говорю, это потому, что они, это потому, что места закончились в самолете. То есть вот компании сейчас особенно с праздниками продают больше билетов. Я не знаю, зачем они это делают. Они продают больше билетов, потому что многие билеты невозвратные, люди не успевают, не приходят видимо, для того, чтобы просто так не лететь. То есть, вы уже знаете, что день неблагоприятный. Зарегистрируйтесь заранее. То есть, вот прям за 24 часа надо регистрироваться. В аэропорт надо выехать заранее. Если у вас в аэропорт приехали. Лучше заранее пройти все ту таможню, контроль, держать паспорта, документы, все. То есть, ну да, бывают дни неблагоприятные. Не нервничать, но ну, отложили самолет на час, на два, задержка. Не нервничать. Вы уже понимаете, что вот такой день это все может быть, да? Ну, вот посмотрю буду вас держать в курсе, где-нибудь в Инстаграме, буду выкладывать, как все протекает. Ну. Вот, во всяком случае, мы летом еще покупали билеты, как я уже сказала, вот, тоже проверю на себе, как все пойдет. 7, 13, 19, 25, и 31 января не записывайтесь в эти дни на прием к врачу. Вот это важный момент. Да? можете э, Вы можете э, туда не попасть, или доктор ошибется с диагнозом э, и не назначать свиданий. Ожидания не оправдаются. Ну, со свиданиями тут. Еще ладно, <с2> можно пережить, <с2> а вот с докторами всё сложнее. Особенно доктора, которые э, очень дорого стоят, да, и э, сейчас, ну, вообще все движется в сторону уже платной, да, медицины. И, конечно, когда ты пришел и за прием отдал, там, я не знаю, 5000 рублей, и... Тебе сказали, что, ой, вы знаете, мы ничего пока сказать толком не можем. Давайте, ка вы еще сдадите анализов на 30000 тысяч, потом мы вам еще что-нибудь скажем, еще за пять тысяч рублей, да? Вот это вот очень неприятная история. Ну, а в поликлиниках в бесплатной медицине тоже мало история, когда ты приходишь к врачу, они тебе говорят, да, да, все нормально, попейте там. Отвар поддорожника, да, какого-нибудь, вон у лапух приложите, все пройдет, да? И ты тоже вот как-то бессмысленно потерял время, там нервы еще в очереди простоял. Поэтому вот обратите внимание не то что вы не попадете к врачу не то что врач вас обругает нет а? вот эти вот такие вот ну, недоразумения для нас малоприятные значит 14 и 26 января не рекомендуется подписывать документы, от которых вы ожидаете скорого результата скорого результата это результат который вам нужен в течение там ну, месяца может быть двух да? то есть если вы что-то должны подписать какой-то контракт на там я не знаю 10 лет то он может нормально работать вот не надо подписывать что-то о чем идет речь вот, вот здесь и сейчас да? а вот 8 20 января и 1 февраля не назначайте свадьбы и не подписывайте важные документы от которых вы в дальнейшем ожидаете долгосрочного результата то есть про документы которые на год на два и так далее и так далее вот эти документы на какой-то другой день смещайте с подписания. Так, почти весь месяц какой-то неудачный. 80 процентов того нельзя, всего нельзя. Нет, вы неправильно мыслите Просто вот смотрите, у вас в этом месяце может быть всего лишь два важных дела. Например, вам нужно подписать какой-то контракт и сходить к врачу. Ну, грубо говоря, важно. Все остальное для вас в дни, в которые вы просто живете. Так вот, в дни, в которые вы просто живете, вы и живите в них. А дни, в которые вам нужно сходить к врачу и подписать контракт, например, на следующий там, год ну, по работе, например, да, вам лучше свериться с этими числами. Это, не, это нельзя сказать, что эти числа все неудачные. Вы хотите пойти на свидание, да, э, например. Ну, кто вот 26 января. и Идите. Вам кто не дает, да? Не рекомендуется подписывать документы, от которых ожидаете скорого результата. Если вам на этом свидании не заставят вас какие-то документы подписывать, да, то прекрасное будет свидание, прекрасный будет день. Вы можете 26 или 14 января сходить к врачу. Он тоже хороший для того, чтобы сходить. Вы хотите поехать в этот день в поездку? Да, пожалуйста! Он плох. Только 26 допустим января ⁇ это плохой день только для подписания документов и больше ни для чего. То есть, друзья мои, обратите на это внимание, что эти дни не хорошие для каких-то определенных дней э, дел. Для всего остального, да, пожалуйста, делайте, что хотите. Нет, ну у нас еще есть хорошие дни, погодите. А дни, которые нельзя записываться к врачу, косметолога можно записываться или посещать. А, а, вот здесь тоже такая интересная история. Косметологи же разные бывают. Есть косметологи, которые, извините, там какой-нибудь хирург челюстно-лицевой, который там что-нибудь э, делает серьезное вам, да? вот. А есть косметолог которые там, я не знаю, чистку лица делает, да? И с чисткой лица ошибиться практически ну, нельзя будет. Тем, особенно если вы это делаете там какой-то комплекс делаете, который состоит из 10 процедур. Ну, конечно, вы же не будете ходил, ходил, раз какой-то день. Нет, это не про то. А вот если, извините, вы к косметологу приходите, который называется косметолог, на самом деле, там, через нулицевой хирург, который собирается вам там прошить по улицам этот день, ну, может быть, вот в этот день тогда не надо. То есть, то есть здесь вот нужно понимать, да, насколько это медицинская, да, история. А -а -а 15 января просто не записываться в этот день или в этот день не идти к врачу. В этот день не идти к врачу. Записываться можете на другой день. Но ну, смысл имеется в виду, чтобы вы в этот день записались и пошли. Нет, записаться можно, да. А, а в Хорватии по страховке могу записать на прием специалисту через несколько месяцев и от тебя. А, не, не зависит, к сожалению. А, вот, Юля, это вот как раз у нашей Елены пирогов которая несколько лет прожила ну, в Германии, и как бы тоже там, в общем, еще не закончила всю эту историю с проживанием, вы можете, она тоже может поделиться, потому что я, знаете, ну, все время, да, как-то там, не дай бог, что-то с человеком сложное, что-то не могут у нас, какой-то диагноз поставить всегда же говорят, все надо или израиль или к немцам ехать оказывается для людей которые живут вот с немцами пожалуйста вот можете узнать у Пирогова, как это все прекрасно то есть флюорографию которую у нас в любой поликлинике пришел у тебя заставляют делать ну то есть я в этот раз пришла к врачу с желудком. Мне первое, что спросили: а вы делали флюорографию в этом году, да? Вот. И, и, и вообще не важно было, что там с моим желудком, идите, идите сначала на флюорографию, они даже разговаривать не хотят. Так вот, у Лены Пироговой, которая просто бешеные деньги платят за страховку своего кармана очень большие деньги вот чтобы за эти очень большие деньги ежемесячно которые она выплачивает поверьте мне это деньги больше чем средняя зарплата по России просто вот, вот нужно ты обязан ее выплачивать эту страховку ты на эту флюорографию можешь попасть только через полгода прийти записаться через полгода тебе дадут флюорографию просто Лена кашляла и был без, без вообще без вариантов вот, так что э, в Израиле тоже специалистов ждут долго. Так что у нас с вами, друзья, у нас он пришел, особенно перед Новым годом вообще все специалисты в поликлинике были доступны, абсолютно все было открыто, людей не было. Так что у нас есть, конечно, свои минусы, свои плюсы. не всегда лечить хотят, но плюсов, в общем, тоже в нашей медицине есть еще. Ладно, идем дальше. Итак, друзья, про хороший спрашиваете, есть ли хорошие? Конечно, есть. 9 21 января 2 февраля зовите гостей открывайте бизнес празднуйте свадьбы заключайте сделки можно начинать обучение и приступать к новой должности 10 22 января и 3 февраля хорошо подводить итоги завершать старые дела но лучше отказаться в этот в этот день от начала лечения и других важных дел значит 11 23 января и 4 февраля почему я говорю про февраль месяц для новеньких сейчас говорю потому что у нас с вами год э, крысы э, начинается э, начинается только 4 февраля и месяц последний месяц свиньи у нас до 4 февраля у нас да? так что 4 февраля хорошо начинать проекты э, если подготовка к началу важных дел закончена то, то смело можете запускать их в этот день можете просто поболтать с друзьями энергии этого дня оставит много положительных эмоций от этой встречи 16 и 28 января ⁇ день для любителей планировать свою жизнь, заполнять карты желаний, мастерить чашу богатства. Так что, друзья мои, про чашу богатства постараюсь опубликовать материал. В общем, мы его каждый год публикуем. То, что другие школы продают, мы, мы пока мы даем это все в бесплатном доступе. И все, кто хочет достаточно сильный ритуал провести, его можно провести, сделать самому себе дальше идем Итак, земляная ветви быка дает укоренению небесному стволу года вот то как раз о чем я говорила то есть у нас еще до сих пор земляная свинья и у нас появляется корень у этой самой земли да? делает землю достаточно сильный это сильная земля совсем засыпает активную динамичную свинью года земля это не только стабильность спокойствие уравновешенность но и остановка это и некоторая бедность и расслабленность поэтому дорогие мои может, надо поберечь самого себя потому что на нас может на всех напасть не хочу а, такая большая большая вселенского масштаба потому что она поддержана энергиями энергиями года захочется больше знаете как-то отдыхать побольше валяться на диване все дела начинать откладывать. Мне уже, честно сказать, сейчас уже такое состояние. Но, в общем, завтрашнего дня, видимо, оно ну, еще усугубиться больше. К тому же отсутствие движения и шуршание новогодними подарками запросто отложится парой-тройка килограммов на талии, бороться с которыми придется не один месяц. Все это может вызвать раздражение нездержанность. Это у меня вчера вызвало, когда я приехала в магазин за новым гренаджным костюмом, уехала в пресквернейшем настроении, потому что во всех костюмах я похожа на на земляную свинку. Я решила, что либо есть нельзя, нужно прекращать, либо на уже кататься. Вот так как-то прям совсем некрасиво выгляжу. Но я к тому, что раздражение у женщин от лишних килограммов точно есть, да. Ну, а также что? Как результат, может быть и обида, ссоры, заедание проблем, депрессия, только потому, что мы можем быть не в очень хорошем настроении. А зимой когда самое время радоваться снегу которого не очень-то но ну, в московском регионе и есть э, и приобщаться к зимним видам спорта все равно э, рекомендую вам почаще э, как-то себя заставлять выходить понятно что все все по возрасту а, у меня вот, например дочь не очень любит ездить со мной наборные лучше а, она говорит я вообще не понимаю вид спорта когда очень все холодно а, когда ты целый день торчишь на горе когда как, что, что типа в чем удовольствие а, мне как человеку, который, если мне вот прилечь на диван, то мне уже и вставать будет неохота, значит, с этого дивана, то как раз э, для меня всевозможные каток э, ну я плохо правда, на коньках катаюсь ну там за кого подержаться там покататься, бортик покататься да? а вот такие вот активные виды спорта для меня вот как раз э, поддержание вот очень хороших эмоций и дорогие друзья я вам тоже рекомендую но ну, не хотите просто любые просто лыжи тюбинги горки санки гуляния с друзьями э, я не знаю лазерта все что просто гуляние потихоньку там нет ну не потихоньку побыстрее надо да чтобы все-таки получать какую-то мышечную радость так что дорогие друзья э -э, рекомендую вам ходить побольше заниматься спортом для того чтобы хоть хоть как-то как себя э, вытаскивать из этой э, такой затяжного, болотистого, депрессивного, может быть, немножко состояния. Вот. И э, смотрите, дорогие друзья, я вам, мне вообще интересно э, вся кухня, у меня не очень много есть время, но я стараюсь интересоваться этой темой. Эта тема, она вообще очень огромная тема э, пяти стихий, и я пока я как-то думала, что у меня побыстрее, побольше выйдет, э, больше будет возможностей, но э, потихоньку готовлю какие-то статьи в соцсетях, размещаю э, по э, именно по питанию по пяти стихиям. Вообще тема огромная огромное интересное если честно сказать она такая должна быть специальная я думаю что мы когда-нибудь тоже наша школа дорастет до хорошего специалиста по питанию по пяти стихиям а, потому что это вот прям вот мне кажется куда отдельный должен быть человек который этим должен заниматься но пока у нас такого человека нет еще а, мы все просто нет мы все немножко интересуемся вы знаете а, я публикую рецепты я уже несколько лет даю вам вот такие маленькие маленькие рецепты, все эти рецепты они они не просто взяты из головы откуда-то, эти рецепты согласованы э, с китайскими э, с китайскими рекомендациями по стихиям э, месяца и года, поэтому вот э, если вы я знаю, что, ну понятно, что это не массово все мои рецепты используются, но если вы иногда заглядываете, в каждой статье я стараюсь давать какой-то рецепт такой простенький, легенький, в соцсетях буду почаще. Ну, вот хотелось бы раз в месяц хотя бы, ой, хотя бы, раз. вообще у меня такая мысль раз в неделю вам давать. Ну раз в неделю давать, это же еще этот рецепт надо же из печь еще сфотографировать, еще как-то выложить его, вот. На это все, конечно, времени не хватает. Ну в общем, друзья, вот эти рецепты, например, вот этот чай с имбирем и корицей, он действительно взят из источников, с китайских источников по правильному питанию, скажем так. Но у нас все, я уже сказала, все специалисты у нас, и помимо меня интересующиеся питанием по пяти стихиям, у нас еще есть Светлана мастовская которая э, занимается здоровьем, которая изучала курсы по здоровью и тоже очень много рекомендаций кстати говоря в рекомендациях на 2020 год я чуть попозже про них расскажу она дает все эти таблицы по питанием и по питанию и все свои рекомендации прогноза так вот вот в вот чай январская вьюга до да, очищенный мелко порезанный корень имбиря. я понимаю что это может быть этим неохота заниматься ну, на самом деле, если это, знаете, если самому себя там не насиловать ежедневно готовкой на кухне по, по 5 часов в день, да, то иногда вот это вот очень большую охотку даже хочется зайти в магазин, купить тут имбирь, тут корицу, все это, значит, все это очень так, все это смешать, все это сварить в термос. Ну, это целый ритуал, да, и это... Ну, очень, ну, я не знаю, это какие-то такие моменты, которые делают твой день особенным, да, отличающимся от других. Поэтому вот рекомендую вам обязательно воспользоваться, неважно, гуляете, не гуляете, на бурных лыжах катаетесь, просто там по лесу гуляете. Вот захватите такой чай. Китайские мастера рекомендуют, и я вам тоже рекомендую. А... У нас плюс 10 снега не видели. Мечта моя стать специалистом в питании и здоровье. Ольга, да, давайте, давайте, друзья. <с oak> Учитесь, присылайте. Кстати, друзья, вот, вот очень хорошая мысль. В любом письме, вот, вот вы, письмо вам пришло сейчас сюда, да, можете в любом письме, если у вас есть интересные рецепты, Какие-то, которые вы согласованы со стихиями, то есть вы много, ну, немного, но там есть одна хорошая книга, которую я давным-давно изучила по питанию. То есть, есть, ну, сейчас, может быть, и больше этих книг появилось по питанию, по пяти стихиям и если вы считаете себя человеком, пусть не специалистом, но интересующимся в этой области, и у вас есть интересные рецепты, которые вы сами уже делали, вы пробовали, которые по по месяцу или хотя бы по сезону очень подходят, вы нам их присылаете заранее, вот, то есть в любом ответном письме на, на на нашу в нашу школу присылайте, и я эти рецепты могу публиковать от вашего имени вот э, так что э, очень много вообще всяких задумок но вы видите что практически не успеваешь все это реализовывать потому что мы очень много даем подарков мы очень много даем бесплатных материалов мы очень много все время считаем всякие вам то что в другие школы продают мы это все вам даем бесплатно и публикуем это все в соцсетях у нас просто чтобы не заваливать соцсети у нас ну, просто иногда рук не хватает хотя вроде бы уже и помощники всякие есть так что давайте присылайте о, в Питере снежность. Питер, поздравляю. Спасибо за ваши рецепты, Наталья. Спасибо вам, да. А, как, каким количеством воды заливаем? А, значит, мы берем а, корень 4 ложки. Ну, где-то, наверно на литр. Литр кипятка. А, вот кто-то пишет, что не снежно. А, кофе с перцем шикарно готовят и в Индии. Не пробовала. Да, спасибо за подарки, спасибо вам, да. А, вот. есть книга в продаже пишет э, владимир поваренная книга пяти элементов 200 серии рецептов для оздоровления тела и духа вот владимир спасибо надо мне взять и будет у меня рецепты для того что буду вам в соцсетях кто не купит друзья кто да, будет э, э, будем в соцсетях потом буду выкладывать спасибо владимир да на Урале сугробы, ну вижу, да, друзья, на Урале вижу сугробы, красота, прям завидую. Мама тоже сейчас на Урале. Сибирс готов поделиться снегом. Значит так, друзья, дошли до кристаллов январь мистический волшебный месяц есть ощущение нового года желание э, чудо витает где-то в воздухе вместе с запахом мандаринок и украшенной елки так хочется э, продлить это чудесное состояние и загадать желание которое непременно исполнится э, в этом нам и поможет наш прекрасный талисман в этом месяце э, в январе это будет кристалл кристалл нам нужен желтого цвета обязательно стоящий на подставке с этим сложности например у нас есть фэн-шуй магазин он начал работать в конце только вот уходящего года и до сих пор еще в таком состоянии там вот там касса все эти подключаются. И э, с Нового года там с этими чеками виртуальными. Сейчас опять поменялось. Мы не успели настроить сейчас там чек на предоплату, потом на доставку чек. Вот мне вчера бухгалтер объясняла. Но у нас есть кристаллы в нашем магазине. То есть если вы заходите на наш сайт, enpugacheva.com, и переходите, э, там в правом углу будет перейти э, в фэн шуй магазин то все, о чем мы вам пишем, говорим, мы стараемся поддерживать. Но иногда бывает, что, конечно, и у нас нет, то есть мы не из нашего интернет-магазина вам выставляем талисманы, а талисманы мы описываем, независимо от того, есть они у нас или нет. Вот у нас сейчас в интернет-магазине кристаллы без подставки. То есть, чтобы вы имели в виду, что если вы захотите у нас их заказать, то они будут у нас без подставки. Подставку. Где можно взять подставку? Я не знаю. Сразу говорю. Либо вы где-то в интернете ищете эти кристаллы с подставкой, где-то заказываете, если вы будете заказывать. Да? Либо что можно еще проще сделать. Есть очень красивые подставки для свечей. Очень красивые. Все. То есть вот эти маленькие подсвечники, да, Господи, мне кажется, даже в Икею зайти там миллион всяких маленьких красивых подставочек, которые служат вот, собственно говоря, этой подставкой будет. Либо у вас уже есть какие-то маленькие поделки, вот эти всякие статуэтки, которые стоят на подставке, либо вот эту подставку берете. То есть вот считается, что кристалл должен быть. Вообще они обычно без подставки работают. Но вот здесь нам нужна, нужна подставка. Такие талисманы, как я уже сказал, можно найти в нашем магазине, можете найти где-то в другом месте. Но вы должны понимать, что с переправкой вы получите этот талисман. Мы постараемся, мы еще не можем эту схему отработать, потому что видите, мы вам даем прогноз за несколько дней до до наступления месяца, обычно за два-за три дня. И если заказывать, ну, кто хочет талисман этого месяца, то нужно понимать, что на пересылку, ну, если в Москве тут, конечно, два-три дня, а с регионами чуть сложнее. Почему именно этот талисман может вас заинтересовать больше, чем другие какие-то талисманы? Потому что считается, что он в этом месяце может исполнять желания, причем денежные желания то есть улучшить материальное положение. Более того, после того, если он исполнил ваше задуманное, больше он не прикотен для загадывания желаний. Но эти кристаллы, они, в принципе, у нас в интернет-магазине там есть описание каждого. вот каждой штучки каждый талисманчик каждая э, вот эта фэн-шуйская история для чего она нужна мы постарались дать там описание э, инструкцию Ну каким-то конечно э, будет инструкция прилагаться если там знаете такая, которая требует обучения. каким-то будем делать инструкции типа мастер-классов и вместе с ним отправлять какая-то ну, какая, какая э, какие-то э, талисманы которые не э, не требует специального обучения каких-то знаний они в общем-то все выложены там все, все написано Можешь просто ради интереса почитать что бывает для чего и зачем они нужны тоже интересные всякие штучки так вот вообще сами по себе кристаллы это очень сильный такой ну, сами знаете, такая магическая история, которая работает вообще во всех волшебных, и даже не обязательно волшебных, да, ну, любых метафизических, астрологических знаниях без кристаллов не обойтись. И эти кристаллы, они на самом деле есть: они пяти стихии, они пяти цветов. И эти кристаллы мы вообще их лучше брать с комплектами. Вот, если честно сказать, их лучше взять комплекты, они продаются комплектами. И если они нужны, то они, как правило, нужны комплектами, потому что мы их расставляем сразу по всей квартире. Они э, с мантры. зато у нас с мантрами кристалла. У нас с мантрами, которые, которые правильно заставляют эти кристаллы еще работать. Вот, я к тому, что если он этот кристалл исполнит ваше материальное желание, считается, что следующее желание уже бесполезно будет ему загадывать, но благоприятную цель, потому что он считается, что он преломляет и правильно ее э, дальше заставляет работать. Вот в, особенно в связке этих там пяти, допустим, кристаллов, пяти элементов, они хорошо работают. Ну, в общем, вообще про кристаллы можно отдельную тему. Кстати говоря, у нас э, ученица нашей школы такую тему нам давала. Что-то, когда она у нас, надо бы узнать, когда у нас она ее расскажет. Очень интересная тема, да, с кристаллами это вообще... С камнями, с кристаллами, это вообще, конечно, очень интересно. Итак, не забываем, что в январе мы становимся немножко волшебниками. То есть 25 января встречаем Бога богатства. Почему 25 января? У нас, смотрите, у нас есть солнечный и лунный календарь. И у нас и, и сами китайцы, они живут по одному календарю. А история с астрологией, с бадзы, с Фэншуем, она по солнечному календарю. То есть 25 это у нас с вами по календарю будет Новый год, и мы с вами встречаем Бога богатства, Бога богатства в наш дом. А вот 16 и 28 января мастерим чашу, богатство для тех, кто хочет итак людям с господином дня металл я земля я и дерево я ну, повезет больше всех ведь им будут помогать благородный человек а это значит что все начнет, э, все начинания обязательно будут удачны и для исполнения желаний найдутся добровольные помощники и не забывайте платить добром за добро. посмотрите по сторонам вполне вероятно что и вы кому-то сможете оказать задействие и очень может быть что таким человеком окажется тот кто родился в год козы почему потому что бык является личным разрушителем да? он будет сталкиваться с козой а, то есть как бы считается что этим людям больше всех ну наверное нужна будет помощь а, больше всех остальных скажем так нужна будет помощь э, в, в этом месяце да? то есть могут быть какая-то нестабильность в отношениях может быть какие-то проблемы со здоровьем э, особенно э, особое внимание Людям, у которых в карте Банзы присутствует земляная ветвь козы. Вероятно, что в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни. Если коза стоит в годовом столпе, то изменения коснутся внешнего окружения, здоровья. Если в месяце, то с родителями или друзьями. Если в дне, то все, что связано с домом или браком. Если в часе, то с детьми или, может быть, с карьерой или с подчиненными. Насколько благоприятными они будут, зависит от пользы столкновения этих земных ветвей. Но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие родные, чтобы потом не а, пожалеть об этом. Вообще у нас есть столкновения, они как бы делятся на три категории. У нас с вами есть столкновения лошадей так называемые путешествующих это самые сильные столкновения менее сильные но не менее болезненные могут быть столкновения цветков персика почему вот мы боимся что лошадь с приходящей крысы будет сталкиваться это столкновение персиков а свинья которая уходит да, сталкивалась с она была путешествующей лошадью она сталкивалась с другой путешествующей лошадью стика вот это было очень сильное столкновение здесь же конечно столкновение козы и быка считается э, не то чтобы не не то чтобы сильными оно не всегда плохим считается а иногда даже и хорошим вот как у манфреда кубни да, столкновение это еще и открытие сокровищниц так что в общем, надо смотреть здесь, конечно, по карте, изучать астрологию и Итак, особенно если вы родились в год или в день огненной козы или металлической козы, вам лучше спокойно пережить этот месяц. Не начинать нового дел, не экспериментировать с карьерой и не выпускать пар, то есть не пытаться там отстаивать какие-то свои даже очень важные интересы. А если в вашей карте присутствует собака и коза, Нужно быть очень внимательным в плане отношений с близкими, с коллегами по работе, да и вообще с окружающими вас людьми. Месяц провоцирует земляное наказание, значит, вам захочется поскандалить, выяснить отношения. Задумайтесь, а стоит ли это потраченных нервов и ссоры, из которой придется выбираться годами? Потерпите месяц, уже в феврале, накаус растей поубарится, и нынешние проблемы покажутся не такими серьезными. Более того, хочу сказать, что э, оказа, как у нас вообще наказание с вами работает э, земляное, когда она у нас встроено в карту, наказан, можем наказывать мы. То есть как бы источник мы и источник... Э, ну, проблем мы не обязательно ну, у нас, у людей. А вот когда наказание складывается с нашими, с, с нашими элементами, да, то есть у нас, допустим, есть коза, у нас есть собака и пришел бык, то наказывать будут нас. То есть в этих наказаниях не столько, даже если мы очень хотим отстаивать свои права, мы, скорее всего, в таких наказаниях с вами проиграем. То есть более того нас еще могут оскорбить, обидеть и останется это надолго-долго в нашей памяти. Здравствуйте елена. Значит, Лидия спрашивает Наталья на сайте будет этот прогноз текстовом варианте да будет конечно обязательно. Опознала добрый вечер. Да всем здравствуйте. У нас комната на 300 человек и вся эта комната занята с первого с первой минуты вебинара и поэтому, видимо, я так думаю, что еще и не все смогли попасть. Поэтому я думаю, что все мы опубликуем, конечно, обязательно все будет. Так. Свинья сталкивается с змею. Ой, с змеей, конечно, господи, я вам уже сюда тигра приплела. Конечно, с тигром она дружит, а с змеей сталкивается. И, и, и все все путешествующие лошади, да, конечно, конечно, с змеей сталкиваются. Извините. Просто уже заговорилась, то есть уже, знаете, так это речь плывет, я уже даже нет не отслеживаю, что говорю. Извините, конечно, конечно. Свинья сталкивается с другой путешествующей лошадью, просто говорилась. Извините, конечно, она со, со змеей сталкивается. Тигра зачем-то вам приплела, извините. Подскажите а, еще еще раз, что значит люди с стройным наказанием могут наказывать сами, наказывать своих, своих окружающих. Значит, смотрите, у нас с вами наказание может быть уже встроенная То есть наказание состоит, есть огненное наказание, есть земляное наказание. Мы говорим про земляное наказание. Земляное наказание это когда э, вы сами являетесь агрессором. Да, то есть у вас уже встроена такая система что вы вы начинаете конфликт вы можете кого-то обидеть вы можете кого-то оскорбить я сейчас не говорю про конкретно кого-то из вас конечно всегда смотрим все по карте все все все по разному я сейчас говорю просто чисто теорию теорию которую давал манфред кубни каким образом работает то или другой земляное наказание понятно что в каждой конкретной случае оно работает по-разному так вот, когда у вас встроено оно в карту, то наказываете вы, то есть вы источник вот этого агрессии, да? скажем так, а когда у вас один зверек из земляного наказания или два зверька, и приходит достраиваться третий, то вы уже не агрессор, а агрессор выходит со стороны и наказывает вас. То есть э, какие-то происходят конфликты какие-то происходят оговорки ссоры какие-то могут ну какие-то неприятные ситуации в которых вы страдаете то есть пострадавший человек будете вы и этим отличаются земляные наказания встроенные от приходящих понятно меня выкинуло из комнаты, потом еле вошла. Ну да, вот, видимо, я вот вижу, что выкидывают из комнаты, видимо, два-три человека выходят и тут же заполняются. Ага. Огромная благодарность за текстовой формат ваших материалов. Мне всегда удобнее почитать, хотя и слушать вас тоже в удовольствие. Всегда масса интересного дополнительно. Спасибо большое. Вот. да, мы, конечно, делаем все это статьями, все публикуем. Вообще, друзья, у нас вот смотрите, я мне некогда следить за своими коллегами, конкурентами, некогда смотреть, но мне Частенько коллеги из моей команды присылают и говорят, посмотри, посмотри вот, вот продают там такая-то вот наша коллега вот то-то или то-то. Многие ну, ученики наши да, даже приходят и говорят, слушайте, а вот а мы купили материал у такого человека, а у вас это все бесплатно висит на сайте. Поэтому мы... Как-то волей-неволей узнаешь, что происходит и в других школах. Я хочу сказать, что, ну, сейчас многие школы все молодцы, все так пытаются э, привлечь клиента, все пытаются тоже давать какие-то бесплатные уроки, бесплатные материалы. Но мне кажется, мы прям я не во всяком случае не видела других школ, но может я не за всеми наблюдаю, кто бы сдавал столько же бесплатного материала, сколько даем мы. Мы просто вот вот все, что другие там продают то что другие пусть может быть за небольшую какую-то там денежку делают там условно платный мы все это даем бесплатно почитайте пожалуйста нашу статьи ведь в эти статьи вот вот то что другие там дают или каким-то бонусом или подарком это все у нас на сайте бесплатных статьях есть все это описываю девочки редактируют ставят красивые картинки все это размещают на сайт а, менеджеры соцсетей помогают вам это все по всем соцсетям расставлять чтобы вы это все читали поэтому прям у нас целая команда работает на то чтобы доносить до вас бесплатные материалы да а если мы сливаем быка с крысы которая есть в такте так что там было а, в такте а бык открывает сокровищницу получается ли открытие Смотрите, там сокровищница. У нас не только э, слияние, столкновение. У нас очень важно сокровищницу, про нее все все знают, но все фишечки обычно даются на платных. Поэтому Юль, я не помню, конечно, кто где бывает у меня на каких платных, но там же очень еще важно, а если росток денег в небе, а денежная ли карта, а что открывается, что выходит. Да? Поэтому очень часто бывает для людей, они говорят, у меня не работает что я сделала себе непонятное на голове, что у меня не работает, потому что, говорят, вот был, было открытие, но у меня почему-то не сработало, мне никаких денег не принесло. А из сокровищницы, например, вышла власть или самовыражение какое-нибудь, да? То есть денег-то и не должно было выйти. Поэтому там с сокровищницами все не так просто. Ну, а Зачтся в карму Спасибо, Ирида. А огненное наказание, встроенное или приходящее. но огненное наказание там не столько про оскорбление, да, не, не, не столько про ссоры, сколько мы огненное наказание боимся, э, это же все путешествующие лошади, и мы боимся столкновения, э, мы боимся травм, аварий. И мы вот это боимся. То есть, поэтому, ну, у всех, у кого есть наказание в карте, они, как бы, я все время, во всяком случае, мне так, ну, я так вижу, и из моей практики так это все и работает. Может, конечно, как-то у других мастеров все это по-другому, по но я вижу, что у людей, у которых есть полное наказание в карте, оно... А у человека как бы иммунитет вырабатывается, то есть человек живет с, с, с этим, человек с этим живет, и вырабатывает, ну, такой определенный такти, тактику поведения, что ли. И ему, вот, ну, как бы на него не то чтобы не сильно действует, но то ли он, знаете, вот как в детстве к этому уже привык, да, то ли он как-то понимает, как эти углы обходить. Но когда это приходящее, оно работает сильнее. Вот, вот как так скажу. Спасибо. Светлана, спасибо, миллион процентов. Это так. Самый лучший. Спасибо. Каждый доходит своему. Спасибо, спасибо большое вам, за вашу благодарность, спасибо. Поэтому рейтинг у вас Спасибо. А если у меня бык в месяце, а, сок это кто в году и приходит собака, наверное, собака ага, в году и приходит сейчас бык, значит приходит наказание. Нет, нет, наказание надо все, всех трех зверьков. У нас должна быть коза, у нас должен быть бык, и у нас должна быть собака. То есть на три зверька. То есть именно чтобы они три были, а два быка или там две козы это не работает. Ага. А я была на обучении, у меня в небе как раз с быком деньги приходят. А, была на обучение, все знаете ну все тогда запускайте какие-то проекты денежные начинаете консультировать делайте еще что-то чтобы эта сокровищница открылась да? очень хороший пример э, открытие сокровищницы как марк цукенберг в последний день своей годовой сокровищницы запустил э, сайт facebook да? вот такой вот. ну понятно что это наверное, что-то из ряда выходящие но тем не менее если у вас есть какие-то мысли проекты и вы видите, что работает сокровищница, то надо, конечно, этим пользоваться. Спасибо большое. У вас очень много бесплатной информации. Все вебинары идут три часа очень информативно и подробно. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Остальные школы такие цены задирают, непонятно, на кого они ориентируются, на олигархов, что ли. Вы знаете, мне самой, честно сказать, э, цены, я, я, я, я говорю, я редко вижу, но иногда, да, иногда самой хочется смотреть что-нибудь, кто-нибудь новое там привез, э, и хочется сходить, послушать. Слушайте, даже мне цены ну так вот как посмотришь да когда конечно цены тысячи долларов пусть даже одна тысяча пусть даже это там 800 долларов ну это очень высокие цены я тоже согласна абсолютно тем более что если бы а, я не знаю может быть и есть школа которая ориентируется только на обучение дорогих консультантов вот но наша школа вот я изначально как решила что что эти знания должны помогать любому человеку в жизни любому вот как психология она должна быть доступна каждому Поэтому у нас э, тысячи клиентов, которые просто могут обучаться в соцсетях, на наших бесплатных открытых каких-то вебинарах. Вот. А те, кто решил стать консультантом и решил зарабатывать деньги, они приходят. И опять же, у нас такая четкая градация есть, да? То есть, если это для начинающих, мы пытаемся сделать это ну, просто минимально, минимально и дать побольше, для того, чтобы человек за маленькие деньги пришел, поучился, попытался. Вот сейчас мы. Опять новый курс делаем для начинающих по бадзи. Со Светланой Мостовской, потому что я делаю курс для продолжающих. Вот в феврале мы его, ну, как в конце, наверное, января, вот я приеду слушаю, мы его запустим обязательно. И в феврале у нас будет. Это уже такой профессиональный курс. Но есть очень много, вот видите, сегодня очень много людей, которые вообще ничего не знают про бадзи. И мы со Светланой сейчас разрабатываем такой курс для начинающих, где. Не будет, в общем-то, повторения то, чего я даю на фундаментальном курсе, но где будет очень много объяснений, разъяснений и такой информации, чтобы человек мог консультировать на простейшем уровне, но он уже все понимал бы в бадзе. Вот мы сколько лет уже разрабатываем, то одну программу, то другую программу совершенству нет пределов вот сейчас мы опять новую такую программу в нашей школе придумываем для совсем для совсем начинающих я думаю что вот в феврале будет у меня профессиональный курс а в марте мы опять запустим для новичков абсолютных, которых вот будем обучать э, на знаете понимать карту понимать стихии понимать характер человека понимать что у человека может быть что уже заложено, что уже плохого, что уже хорошего заложено. Иногда вот на таком простейшем уровне люди, э -э, знаете, начинают работать и просто даже начинают консультировать своих знакомых каких-то, начинают и у них начинает хорошо получаться и они такие просто вот попадают вот этот водоворот им хочется узнавать все больше и больше, Но если, конечно, хочется стать консультантом, да, мужа тоже будет ценно стараемся держать ничего не поняла бы в году и это а плохо нет это хорошо С чего вы взяли что плохо нет это все хорошо у меня господин дня коза крыса в часе собак друзья друзья стоп стоп у нас сейчас все перетечет стоит затронуть любое наказание вот давайте я сейчас затрону огненное наказание сейчас посыпется полный чат все будут рассказывать как у него складывается огненное наказание если я сейчас за наказание двух, сейчас посыпется про Если я сейчас скажу, что крыса с кроликом наказание нелюбовью любовью и у всех, у кого есть кролик, то все это посыпется. Друзья, у нас все статьи есть. Прям вот статью берешь, читаешь, все понятно, все есть на сайте. Давайте я пока не буду на это отвечать. А крыса с быком сливается у сына складывается все а все земляные ветви а для сына ресурс вода чувствует себя плохо не может ли это а, мое здоровье под угрозом и тем самым а, откроется сокровищница наследство о господи подождите подождите вы уж прям все вместе все а, значит у сына вода вода эта вода слилась с быком она сливается все верно вы вот здесь все правильно читаете все верно она сливается в ресурс это из наше здоровье в том числе и если ресурс из карты убирают то есть крысы с быком слилась слилась в землю то есть вода ушла и человек действительно себя может хуже чувствовать вот, мы ну, усиливаем крысу. Вот мы, например, талисманчиками крысы усиливали. Да? Мы усиливаем крысу, стараемся разъединить с быком. Можно положить этого человека в сектор, например, крысы для того, чтобы его ресурс усилить. Но здесь нужно понимать, крыса, крыса такой ресурс, который, смотря для.. Ну, ни для кого плохим не будет. Крыса ни для кого. Там хоть янское дерево, хоть дерево, любому дереву будет душ полезен, да? Спасибо за все, спасибо, Вам, Светлана. Дорогой, не значит, хороший консультант, говорит Ирина. Ирина, я с вами согласна. Я с вами согласна на все процентов да. Сейчас стану консультантом. Владимир, вы уже давно хороший консультант, я так подозреваю. Так что ладно, не скромничите. делать активации гирлянда, которую вы опубликовали на сайте. Получила часа 4 часа, позвонили, предложили четыре человека, два из них я приняла. Вера ничего не поняла. Значит, мы сделали активиз, активации гирлянды, очень сильные активации были согласны, которые я публиковала на сайте. Получила через четыре часа два предложения какие-то. Я не знаю, какие предложения. Что вы ждали? Четыре человека. И два из них вы приняли вера отличный результат в любом случае друзья про пока не буду пока отвечать ладно просто завален чат я не успеваю а предложение о работе получила через два часа позвонили с предложением 4 человека два из них приняла можно ли у вас получить эти активации на другой месяц друзья можно сейчас и сейчас я вам скажу можно на весь год получить можно а, можно предыдущий слайд давайте сделаем так чтобы нам не засиживаться а, значит смотрите а, что касается активации то можно смотрите, сейчас на каждый месяц буду рассказывать давайте так я сделаю а, значит смотрите у нас есть я не знаю сейчас лена пирогова здесь или нет если здесь лена то сбрось пожалуйста ссылочку это я просто маленький перерыв сделала девочки мальчики у нас было руководство на 2020 год где внимание вот то что мы публикуем каждый месяц конечно там ну, есть немножко но в основном это информация которая в открытом доступе не дается этот у нас мануальный труд получился на 450 страниц. Огромный. И там есть активизации на весь год вперед. Если Лена Пирогова здесь, Лена, скинь, пожалуйста, ссылку, где можно заказать. Мы его не очень сильно рекламировали, потому что мы вся наша школа работала над этим трудом мы несколько лет его планировали сделать но у нас все время все преподаватели заняты и вот наконец наконец мы взялись и это все сделали астрологический прогноз по бацзы и фэн -шуй на 2020 год называется что в него входит в эти 450 страниц а, значит Сейчас Лена скинет... Лена Пирогова, она, наверное, не ожидала, что мы так быстро выйдем. Сейчас я... Ля -ля, ля -ля, Лена, ты где? Сейчас я Лени скину. Лена Пирогова. Лен Пирогова, вы скинь нам ссылочку, пожалуйста. мы э, Я тут немножко сделала перерыв, сейчас буду дальше рассказывать. Просто как раз попросили, где эти активизации все брать можно. И я сейчас рассказываю про прогноз, дай, пожалуйста, нам ссылку. На самом деле у меня ссылка где-то есть. Сейчас, если Лен не выйдет, я дам ссылку. Да, вот прогноз суперский, подсказка на весь год. Слушайте, там... Выложились по полной программе, значит, там бадзил, общие тенденции, построения, карты, эмоции, значит, годы, самая полезная стихия года, финансы, романтика, общий прогноз для каждого элемента личности, гороскоп, по году рождения. Дальше описывается разрушение. Если у вас крыса с петухом. Ну, в петух есть кроль, э, крыса пришла. Наказание крыса кролик. Столкновение лошадь крыса. А, антидубликаты. Символические звезды. А, сейчас дам ссылку. Сейчас я, сейчас я сама дам ссылку вам. Сейчас, сейчас дам ссылку. Елена ее сбрасывала и где-то она у меня. Вот она руководство копировать ссылку. Сейчас я вам дам ссылочку. Вот эта ссылка, где, мне кажется, можно заказать его. Да. Здоровье. Следующий раздел идет. Здоровье. Вот Лена появилась. Да. Общие тенденции года по здоровью на 2020 год. Группы риска. Столкновение крыса-лошадь. Как может отразиться на здоровье. А, символические звезды и здоровья. Беременность в 2020-м. Рекомендацию по сохранению здоровья на, 20, на 2020 Рекомендации по питанию, про которые я вам говорила. Да? А, выбор дат и прогноз бадзи на каждый месяц огромный. Видите, со 115 по 200. 36 то есть это страниц. Дальше. Активизации, фэн-шуй и цемень. Вот то, что как раз спрашивали. Правила активации, разметка квартира, сильные активизации ту цемень. Птица падает в низдо. Девочки, это то, что. Выкупаете, если их помесячно выкупать, они намного-намного ну, все дороже. Это вообще вот такое руководство, полностью руководство, навигатор по всему 2020 году. Зеленый дракон поворачивает голову. Активизация звезды благородного человека, Бог счастья и Бог богатства на каждый месяц. Дата активации звезды академика, вталкивание людей, активизация для привлечения любви, клиентов, бизнеса и других нужных людей, вталкивание богатства. Кстати, хочу сделать курс, где могу вас научить это делать. Мне правда Лена говорит, что мы задолбали людей активиз... активизацией, не нужен нам этот курс. Но мне кажется, что для самого консультанта очень важно уметь это рассчитывать. Хочу сделать этот курс вот после, ну весной, короче, хочу его сделать. Вот. 5,900 он, по-моему, стоит, да. А, значит, фэншуй. Дальше, пятый раздел идет у нас. Еще 150 страниц фэншуя. Неблагоприятные секторы года. Тайсуй, -суй, тай суйпо. Триша. Летящие звезды на 2020. Благородный на, на 2020, да. А, значит, солнце, луна, благородный дракон. Счастливый благородное расположение методы активации переезд в 2020 рекомендации по каждому направлению друзья я вот вам специально сделаю скриншоты нескольких страничек то есть это не просто какой-то знаете война и мир тысячу страниц э, и сиди читай это все с примерами это все с картинками это все с такими видите э, красивыми э, э, вот тут там выбор дат вот плохие даты хорошие даты это все с красивыми табличками это все иллюстрировано мы сделали вот ну даже вот э, Прям э, я я очень хотела, чтобы это видите, все это вот, вот я прям делаю скриншоты из нашей из нашего я его таут называю. То есть мы э, знаете у нас тут целый консилиум был, какого то цвета должно быть, какая как это оформлено должно быть. То есть мы прям вот попытались это все с такой душой сделать. Э, о, ой, про э, здоровье этого меня. Тут попал, а еще ждет бонусный урок, то есть все, кто у нас купил, мы еще планируем, что мы будем для вас бонусные уроки проводить. Ну, по бодзы там все понятно, а вот по фэнши, например, если вам, если вы совсем, друзья, если вы абсолютный новичок, для вас эта история подходит, подходит на все сто процентов еще раз хочу сказать это прогноз на 2020 год который начинается только 5 февраля я еще по нему может быть тоже какой-нибудь отдельный проведу вебинар на котором расскажу что и как обязательно сделаем какие-то бонусные уроки я думаю что по базы там все ясно и понятно вот может быть по активизациям по активациям все выйдет татьяна смирнова с вами может быть по здоровью я не знаю там все это будет делать или не делать но мы какие-то поддерживающие уроки во всяком случае по фэн-шуй там точно нужно будет сделать значит у нас до 6 января мы э, можно сделать вот это руководство прогноз за 5 900 вы можете его купить полностью вы его сразу как только оплатите сразу получите всегда удачи коррекции коррекция и коррекция года решать важные задачи вот вот видите, гирлянды поставили сразу четыре предложения там на весь год то есть ну, мы прям несколько месяцев сидели считали все, чтобы на весь год просчитать. А, судьба не фатальна, все можно изменить к лучшему. Мы с нашей командой тоже следуем всем рекомендациям, планирую делать, э, планируем дела по-волшебному, чтобы все получалось. То есть такой удачи 2020 Вот взяла некогда было подготовить э, обычно там да, дает все. Это я из, из своей почты прям вот вытащила. Несколько: вот кто уже получил все наш ну, я его называю, руководство прогноз на 2020. Вот пишет Вероника нам, Наталья, Елена, Светлана, Татьяна, и все, все, все, кто ваши вашей замечательной команде. Начала читать прогноз 2020. Прочла пока только выборочно 20 страниц. Я в полном восторге. Какие же молодцы. Как здорово все описали. Как профессионально. И в то же время, так художественно. А активации Это же подарок на целый год. Огромное вам за все. Спасибо. С наступающим Новым годом. Пусть в Новом году ваша школа расширяется и процветает. А всем вам... Сопутствует любовь, удача во всех делах, с уважением, Вероника. Вот, ну, я просто нашла там вот первые, какие вот были у меня пришли э, восторженные комментарии, несколько вот поставила Огонь, огромная подарность, э, благодарность за подарок. Такой титанический труд. Ваша команда сделана, ре, сделала реальное руководство на весь год для каждого знака с советами, э, предостережениями, помощниками, активациями. Такого не делает никто. Еще раз огромное спасибо. Вот Мариночка нам такое присла. А вот Елена написала: Ура! Я очень рада! Благодарю вас за такое классное и подробное руководство! С наступающим Новым годом! Всю вашу команду! Ну, В вот такие вот у нас отзывы. Поэтому, друзья, если заказываете заказывайте руководство, я я надеюсь, что мы будем делать, конечно, каждый год. Это огромный труд, но он того стоит. Это, ну, такая. Прям, я прям горжусь. <laughs> я горжусь всей нашей школой. Мы каждый год это откладывали, мы понимали, что так, такой огромный труд это нужно сидеть несколько месяцев и ни одному человеку да то есть все наши преподаватели в этом задействованы я в бадзе татьяна делала фэн-шуй э -э, светлана делала здоровье и в общем э -э, в общем конечно вся наша школа очень старалась потом мы делали копирать еще я хочу э -э, сегодня э -э, ну, заручиться вашей поддержкой. У нас сейчас в нашей комнате есть модератор, я ее вижу, Ирина Ирис. А, это, ну, такая сторожила нашей школы, человек, который всей душой болеет за нашу школу. У нее сегодня день рождения. Она живет очень далеко, далеко от нас. Ирочка, если ты нас слышишь, мы тебя поздравляем. Я хотела, чтобы ты часть нашей школы, ты часть нашей души. Мне кажется даже я сама так сильно не переживаю за свою школу, как ее поздравляет вот Ирина, да, как за нее переживает Ирина, она она просто вот, ну я не знаю, она человек прям вот, который ходит на какой-то грани, грани, чтобы все у нас было красиво. Это человек, который помогает мне делать видео, все, что вы видите у нас на, на YouTube канале, это ее рук дело. То есть вот эти вот красивые поздравлялки как вы понимаете. Я только перед камерой успеваю это все записывать. Естественно, я обрабатываю, чтобы вот эти все мультики там были. Вот эти все эти подсказочки, которые всплывают, куда перейти, что получить. Это все и делает Ира с утра до ночи по ночам. С утра до ночи не знаю, что она делает, но по ночам точно она это делает. И это человек, который много-много лет с нами. и мы просто очень благодарны судьбе Ира, за то, что ты с нами. Ты ты просто какой-то уникальный абсолютный человек. Ты не только милая красивая женщина, но и ты ты хороший специалист, специалист, который растет с нашей школы. То есть Ирина просто к нам пришла, нам требовался человек какой-то, ну, который бы немножко нам помогал в соцсетях на самом деле на ирине и соцсети э, ну, в основном все соцсети на нее на ней и она помогает очень много нам как модератора и я говорю это человек который приносит в нашу школу, знаете, вот что-то новое появилось, что-то интересное, она уже летит, а вы посмотрите, смотрите, какое вышел какая программа, давайте мы такое внедрим, а почему, а почему вот кто-то пишет руководство, а мы не пишем, а почему вот, а почему вы нам такой подарок не подарить, то есть Ирина, это все время такой двигатель. Ирочка, будь счастлива, будь здорова, будь такой же жизнерадостной, таким же огоньком, какой ты есть. У нас вообще очень много огненных преподавателей, вообще огненных, не только преподавателей, но людей, которые работают в нашей команде. Все огни такие. Ирочка, оставайся, пожалуйста, таким огнем. И я рада, что сейчас ты с нами, и все тебя присоединяются, потому что ты как бы за кадром тебя никто не видит, не видит твой титанический труд, а, а ты очень важный человек для нас, для всех. Спасибо, ирочка что ты с нами. Вот и я очень рада, что все, все, все тоже присоединяются. Ты нам хоть фотку скинь, чтобы мы тебя героиню показали, а то вот все время, понимаете, люди, которые делают всю вот эту красоту, делают очень много каких-то поздравлений, вот этих вот все визуальных, да? Мы их не видим и не знаем. Да, Иришка, с днем рождения тебя. Ну что, друзья, кто кто еще не заказал, захотел бы заказать, заказывать это, это руководство, это вот, не знаю, это такой, такой труд наш, который, за который не настолько... Я не знаю, мне прям гордость распирает. Прям гордость распирает, что мы такие молодцы, что мы можем охватить все, все это выдать вам на целый год вперед, все это просчитать, все это закатать в таблице, все это сделать, все это э, дать вам в пользовании и, в общем-то, за абсолютно реальные деньги. Все эти активации, все, все активизации, все, что вы там покупаете, и на самом деле это все здесь раз дороже получится, если все это отдельно покупать. Все у вас будет. Э, вот просто, если еще не поленитесь, это распечатать 450 страниц, то 455 страниц, то это все будет на вашем столе. Вот. Но я пока, конечно, это в электронном виде, ну не знаю, тоже уже говорит, слушай, ну давай распечатай, но мне между собой хочется, чтобы это у меня каждый день я тут вот листал, и все у меня было тут прямо на столе лежало. Он говорит, Наташа, при не выдержит. Да. Итак, вот лена пишет наш прогноз руководства на 2020 год самая низкая цена тут а, вот друзья возвращаемся в наш год свиньи который еще идет и уходить пока не собирается уж меня простите конечно ну давайте вернемся в наш год свиньи и а, доведу я быстренько у нас же еще. Я уже через 20 минут должна уступить место своей коллеги Татьяне Смирновой. Так, друзья, все, я не отвлекаюсь, рассказываю. Для тех, у кого в карте есть земная ветвь крысы, также могут ждать изменений, но более мягкие благоприятность которых зависит от полезности результатирующего элемента. Напоминаю, что бык вступает в взаимодействие с крысой и образуется новый элемент Земли. И если Земля вам полезна, то вас ожидают приятные изменения в той, той, той сфере жизни, на которую за которую она отвечает. А если к тому же ваш столб личности Рен, который сидит на то есть это столб дня на крысе то вероятность новых отношений дружеских или романтических или деловых рабочих многократно увеличивается вдохно, творческое вдохновение постигает всех у кого вне рождения стоит змея петух или бык не растеряйте его среди праздничных дней лучше сконцентрируйтесь на результате для элемента личности наконец мы дошли господин господина, не, не, не расходимся в конце у меня еще будет согревание денежной звезды даты на следующий месяц. Итак, для элемента личности дерево, э, дерево э, янского или э, Инского пришло самовыражение производящее богатство вам захочется проявить себя захочется активно действовать и быть все время на виду более того у вас могут возникнуть идеи как увеличить свой доход вы станете развивать свои навыки что обязательно приведет к улучшению материального положения особенно если ваш элемент куда все делать а, если ваш элемент личности сильный. Вам захочется попробовать себя в чем-то новом, выразить, выразиться творчески, получать удовольствие и быть все время на виду. Возможно увеличение работы, которое принесет и увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и всплывающие долги. Земля для людей дерево, это деньги. Стремитесь заработать побольше. Остерегайтесь подорвать собственное здоровье. Вообще мы с вами почему ориентируемся? Мы с вами ориентируемся по тем э, стихиям, которые приходят. Приходит э, месяц, мы сейчас про месяц говорим, огненного быка, огонь и бык, да? э, э, бык и земля, огонь и земля. И поэтому мы смотрим эти элементы для вас, чем являются. И отсюда мы строим прогноз. Итак, если ваш элемент личности ⁇ огонь, бин или день, пришли друзья и грабители богатства, у вас увеличится контакты с друзьями и конкурентами. Вы сможете твердо стоять на своей позиции и не подаваться искушениям. Старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о том, что деньги уходят сквозь пальцы. Не рассказывайте о себе лишнего из того, чтобы эта информация не обернулась против вас самих. Людям со столпом дня э, Дин э, на козе, январь может принести э, неожиданные события, не стоит откровенно рассказывать э, и необдуманно тратить деньги. Земля для вас это элемент самовыражения. Вам захочется, захочется воплотить в жизнь новые идеи, вас захватит жажда творчества и желание действовать. Но остерегайтесь поправиться уж слишком велико самовыражение может потянуть на всевозможные излишества и наслаждения. Но и лишение себя радости жизни. Не выход из положения, может затянуть депрессия, поэтому одна любимая пироженка в данном случае расценивается как лекарство и несет никакой угрозы для талии, а вот сильное обжорство нам огням не подойдет. Если ваш элемент личности Земля, Ян или Инь, вы достаточно сильны в этом месяце, у вас увеличиваются контакты с друзьями и конкурентами. Любое творческое начинание, создание собственного продукта, любые действия, направления, направленные, э, любое действие, направленное на результат, принесет свои плоды. Если ваш элемент личности сильный, то старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о том, что деньги уходят сквозь пальцы. И не рассказывайте о себе лишнего в, в избежании того, чтобы эта информация не обернулась против вас самих. Если элемент личности не укоренен, не имеет поддержки, то приход сильного элемента братства или грабителя богатства придаст уверенность и окажет существенную помощь в зарабатывании денег. Огонь для вас ресурс, но он выражен достаточно слабо и может отыгрываться в жизни тем, что ваша что ваше э, желание о получении новых э, может, отыгрывать чувство по-русски, в ваших желаниях, да, в получении новых знаний. Эм, о семейных походах в парк могут так э, а, се, э, значит, желания, господи, семейных походах в парк могут так и остаться на уровне желаний. Если в вашей карте так и нет огня, а если ресурс в карте присутствует, то все действия, связанные с комфортом семьей или образованием будут играть для вас немаловажную роль и вы почувствуете себе силы свернуть коры. Для людей с элементом личности металл ген или синь земля для вас ресурс, значит пришло время научиться чему-то кардинально новому или добавить креативности жизни навестить, навестить старших родственников а, и обращаться за советы к более старшим мудрым людям. Если ваш металл сильный то возможны депрессивные настроения замыкание в себе нежелание общаться помочь себе вы должны сами тем что больше внимания будете оказывать своим хотелкам театры новые платья и ужин при свечах развеет ваш негатив и даст уверенность в прекрасном завтра если элемент личности не поддержан то в этом месяце увеличивается ваше трудолюбие, вам захочется добиться совершенства во всех делах, и вследствие этого увеличится ваш доход. Людям со столпом дня синь на козе нужно делать акцент на семье, беречь отношения, так как, возможны ссоры и недопонимание Лучшим лекарством будет какой-нибудь небольшой хотя бы ремонтик дома, засеять, или хотя бы небольшое совместное путешествие. Огонь достаточно слабый в январе, поэтому если в карте нет сильного огня, то делать акцент на карьере не имеет смысла. Для людей с элементом личности Рен или Квей, то есть вода Янская или Инская. Сильная земля в январе ⁇ это власть, которая может принести с собой изменения в работе, карьере. А с другой стороны, есть вероятность того, что всплывут старые ошибки, за которые придется отвечать и вызвать э, неудовольствие начальника или мужа. Но если вы будете узнавать новое, с, непо... э, э, с непонятные моменты и подходить за разъяснениями к начальству то все, то все предложения поступившие в этот период принесут долгосрочные перспективы если вам поступит предложение о смене рода деятельности о смене должности вы не спешите отказаться не надо отказываться вполне вероятно что это в дальнейшем принесет вам увеличение дохода положительные или отрицательные изменения ждут конкретно вас в январе будет зависеть исключительно от того насколько естественно полезны элемент огня или земли Итак, еще у нас есть время на согревание денежной звезды дорогие друзья согревание денежной звезды это ритуал который как я уже говорил в других школах рассчитываются рассчитываются и продают платно мы вам каждый месяц рассчитываем даты даем вот смотрите еще раз немножечко хочу сказать про ритуал пока вы читаете условия как как он как этот ритуал производится кто-то пишет что я один раз погрела свечу и мне прибавили зарплату кто-то пишет что вы знаете я уже три раза грела вашу свечу и что-то мне никак это не отразилось друзья мы все с вами в абсолютно разные ну давайте начнем с того что по карте мы с вами в разные удачи и у кого-то это удача она вот ну она вот просто знаете она... сидишь на фонтане называется это удача и стоило только подумать зажег ты эту свечу это желание тебе уже исполнилось тебе не надо копить удачу тебе не надо что-то тебе не надо что-то там сверх такого сильного придумывать и с одного вот просто щелчка пальцев раз и все сбилось а кому-то эту свечу нужно греть три раза, а кому-то 33 раза. Потому что удача такова, что ее, допустим, нету в этом периоде. Ее вообще нужно накопить. От этого зави зависит не только от нашей карты бадзы, зависит от того места, где мы живем. Опять же, кто-то живет в удачном фэншуе. То есть дом поддерживает, пространство поддерживает, быстро исполняется желание. У кого-то нет вообще не так. Кому-то э, вот те же прогулки, да, активы э, все вот эти активации, активизации на удачу, все равно делаем, мы все равно их делаем, мы копим эту удачу. Эта удача рано или поздно, когда она накопится до того уровня, когда уже начинает исполняться, исполняться на э, уровне в нашей реальности, вот тогда все, все начнет приносить нам результат. Да, у всех по-разному, к сожалению, но это не значит, что делать нам этого не надо. Итак, друзья, что нам с вами нужно, вам нужно будет сделать? Вам нужно будет греть звезду в определенном секторе в определенное время. В январе это сектор Юго-Восток 2 и 3. Для этого нужно взять шаблон 24 горы. Он есть у нас на сайте. Если вы зайдете, найдете шаблон-24 горы. В поисковике можно забить и кстати сайте найти его. Его нужно, вы накладываете, можно скачать, у нас он есть. Вы его накладываете на свой план квартиры. Находите юго-восток. Он разделен на три сектора. Вам нужен сектор 2 и 3. Не первые, а 2 а два и 3 И нужны даты. Всего две даты будет. Это 16 января и 28 января. Это как раз, когда мы с чашей богатством. Но кому нельзя будет греть, кому нельзя будет активировать. Людям, рожденные в год крысы. То есть, ну, для вас вам нужно будет пропустить этот месяц. Извините. Ну, каждый месяц кому-то вот как-то не состыковывается. но обычно бывают другие даты здесь у нас других дат нет лучшее время для начала согревания денежной звезды и тут вы смотрите то есть вы берете час либо кролика либо лошади да? дракон вот здесь петух у нас есть и час не использовать час для начала обычно мы берем вот я беру просто маленькую свечку вот эту таблетку Ставлю ее в нужный час, и она догорает. Сколько она там прогорит, столько прогорит. Пусть хоть сколько. Неважно там хороший, плохой час дальше идет, неважно. Ну понятно, что это хороший подсвечник, чтобы она никуда не расползлась, чтобы этот огонек никуда не перекинулся. Все это, все техника безопасности, конечно. Но лучше понятно, открытый огонь лучше не оставлять. Одна, один дома и не ушел, да? А там свечу оставил. Так, конечно, тоже нельзя. Крысам нельзя, значит, я смотрю по, не забываем, на калькуляторе часов справа на сайте определить время для вашего города. То есть у нас на сайте есть, он сейчас уже не справа у нас, вы заходите и там у нас есть расчеты зайдете там калькулятор солнечных двухчасовок, вот сюда вы вводите свой город, где Москва написано, вы вводите свой город и смотрите, то есть у вас, например, час кролика, вот для Москвы час кролика не с 5 до 7, а с пяти тридцати до семи тридцати. Разные школы смотрят по-разному, кто-то просто берет вот с пяти до 7, да, час кролик нужен, все, берут час кролика. Я беру по солнечным двух двухчасовкам. А значит, дальше ничего не надо, не отнимать, не прибавлять, просто вели, посмотрели, когда у вас час кролика в вашем регионе и делать. Если ваши, вы живете в каком-то там хуторе, маленькой деревне, как в каком-то коттеджном поселке, посмотрите лежащий город с вами большой, там есть. Если вы живете не в России, то по-английски вводим, ищем город. Еще раз говорю, что денежная звезда дама капризная, характер имеет соответствующий, поэтому обращаться к ней нужно вежливо, не требовать, не считать, что она вам что-то должна, чем-то обязана, правильнее всего настроиться на свою цель и просить звезду помочь ее достижению. То есть, конечно, мы не встаем в позу, что я один раз погрела и больше, может быть, она с десятого раза захочет вам помочь, но все надеемся на то, что она с первого раза будет работать. Так, про руководство я вам рассказала, друзья, я бы еще хотела вам сейчас рассказать про. У нас еще есть 7 минут, я успею. Значит, друзья, я хотела бы рассказать вам, как сделать про наш легендарный тренинг, который пройдет у нас 29 января и 30 января, который я провожу ежегодно как сделать 2020 год лучшим годом своей жизни. У нас мы его продаем, ну, месяц за два, за три начинаем продавать. У нас выкуплены практически все места. Лена Пирогова, будь добра. Сбрось, пожалуйста, ссылочку на этот, значит, где можно его заказать. Девочки, я сейчас почитаю, если успею, почитаю ваши вопросы, поотвечаю, постараюсь поотвечать. Вот. Значит, друзья, значит про что этот мастер-класс, но мы его называем самым важным, потому что это такой практический мастер-класс, это защита нашего дома, мы его специально делаем перед 2020 годом, потому что мы это делаем в, в начале, в начале года именно по китайскому календарю, и мы э, будем с вами делать, э, значит, это благородные да, конечно, везде описывается, конечно, очень много статей, конечно, много какой-то информации всплывает, выплывает. Друзья, мы даем э, те фишки, без которых без которых эм, плохо работает вся эта защита. Что, то есть, что мы с вами делаем? Мы с вами делаем активизации на 2020 год. Это то, что я делаю обязательно каждый год. И это как некая защита для своего дома. Это э, активизация благородных помощников и хороших секторов в доме мы э, я рассказываю технику, которая запускает этот механизм, это можно в принципе сделать один раз. это можно делать в течение потом всего года, а можно как я сделал один раз. И успокоилась, то есть для привлечения покровителей, помощника в вашу для привлечения мужчины в ваш дом, для финансовой удачи вашей или вашего мужчины. То есть вы можете это сделать как на женщину, так и на мужчину. Для устранения ссор и конфликтов если в семье, если у вас ну, не все гладко, да, не все хорошо. Для выхода делай застоя, если тупик. Не движется, а надо, нужна какая-то сила, которая бы дальше начала это все пробивать, для отдачи э, вам долгов, для улучшения вашего настроения и настроения членов вашей семьи. То есть, вот это общий настрой в семье, конечно, тоже такая важная да, вещь для улучшения, для улучшения здоровья э, и бодрости духа, для оптимизации жизненной энергии, чтобы вы тратили силы только на то, что вам действительно нужно а, что еще могу сказать что вы узнаете вы узнаете по четырех благородных помощников которые помогут вам в этом году вы узнаете какие секторы в вашей квартире отвечают за те или иные аспекты жизни узнаете как, как правильно найти нужный сектор в вашей квартире какие могут быть неблагоприятные годичные влияния и как сделать защиту от них расскажите расскажу про наиболее сильные активизаторы этих секторов это то что ну, совершенно секретная информация которая нигде никогда не всплывает ни в каких пабликах вы это не найдете это самое главное как найти, Наилучшую дату и лучший час для активации этих благородных. Чему вы еще научитесь? Отдельно полезны именно для вас даты активации. Найдем опасные сектора в квартире в этом году. Бонус конце это сектор романтики вашей квартиры для 2020 года. Татьяна обязательно выйдет с рассказом про символические звезды на 2020 и Точно так же, что можно активировать, какие активизаторы поставить, как и как это все будет работать. Так что, друзья, если вы вдруг еще не присоединились к этому мастер-классу, который будет в конце января, то напоминаю, приходите, присоединяйтесь, мы будем очень рады. И он до сих пор у нас еще продается со скидкой, значит, со скидкой, поэтому с этой скидкой Сейчас я... Сейчас я отвечу. Поэтому приходите. У нас с вами, мы с вами, это такой практический мастер-класс, где вопросы и ответы мы с вами разбираем. Здесь только про про благородных будет. И здесь даются некоторые фишки которые мы больше нигде никогда никак не даем вот таким образом так друзья ну что я должна передать эфир своей коллеги Татьяне Смирновой Татьяна скажите готовы ли вы я прям даже сама удивилась друзья я хочу сказать что я всех еще жду мы еще сделаю я еще может быть по, может быть еще какие-то у меня будут, я еще, наверное, сделаю бесплатный эфир. Есть у меня тема одна в этом месяце. И, конечно, я всех жду на фундаментальный курс, на котором мы будем проходить котором мы будем по-взрослому учиться читать карту, то есть мы будем проходить со структурой божества, и мы будем профессионально учиться дальше читать карту. Поэтому, дорогие друзья, вы следите за нашими эфирами. Приходите в феврале у нас запуск. Пока у нас э, есть, я думаю, что мы пока не очень сильно рекламируем, но вот сейчас немножечко тут все устаканится и мы сва, э, Лена еще даст возможность, наверное, предварительно заказать фундаментальный курс э, наши шаги. Ну, называется э, это как бы следующая часть. Ну. Расскажу вам более подробно про фундаментальный курс тоже на каком-нибудь отдельном обязательно открытом вебинаре. Так что я думаю, что мы в январе еще встретимся с вами пару-оту а и тройку раз на открытых вебинарах. Так что следите за нами в соцсетях, следите за почтой. Будем обязательно писать и будем обязательно заранее писать. Спасибо за полезную инфу, Спасибо вам. Лена пишет, пусть Таня зайдет, подожди ее в эфире. Да, у нас, видите, как и все. Танечка, заходи, я жду тебя в эфире. Все обновилось. Я когда зашла, у меня не было никаких ссылок как у модератора, то есть я не могла не подключиться, ни, ни, ни, не знаю. Вебинарная комната. Сколько Натальи Пугачевой не захотела признавать Наталью Пугачеву. Причем я смотрю, там модераторах все есть, кроме меня. О, вижу Таню, Таню, привет. Ну, все. Тогда, друзья, всего хорошего. Все хорошо видно, слышно. Все, я ухожу. Спасибо.